Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс продолжает свои программы. Время в Чикаго 8.30 утра, время Московское 16.30 дня. И сегодня у нас гость студии Наталья Реми. И очень интересная программа о общении с высшими силами. Наталья... Учитель и прошла сама очень и очень много курсов, и даже была чего она не хочет вспоминать почему-то, но она была в Теосовском обществе Елены Блаватской, что я считаю, все-таки надо упомянуть. И очень реализованный человек, те, кто с ней не знаком, советую познакомиться. У нас на сайтах есть информация о Наталье. Ну а сегодня эта передача посвящена курсу, который Наталья ведет уже в течение семи лет, сейчас о нем будет сама, естественно, рассказывать, мы, правда, будем беседовать. И это возвращение силы своему энергетическому полю, это то, что, наверное, будет более-менее понятно, а то, что будет, может быть, эзотерически и парапсихологически непонятно, это как получить помощь из высших сфер, то есть речь идет об ангельской медицине. То есть, ангельские – это ангелы, которые нам помогают, во всяком случае, обрести свою высшую силу. Ну, она сама расскажет, может быть, я что-то не так и не то сказал, но вот именно о мастерстве преобразования, как можно совершенствовать свою жизнь, будет идти речь. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Миша, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, давайте тогда вы нам будете рассказывать, что это такое за семинары интересные, и э, как можно получить э, из высших сил информацию, которая будет всем нам помогать. Я занимаюсь уже семь лет с учителем, который проводит курс который по-английски называется «Mastering Alchemy», а по-русски я это перевожу «Мастерство преобразования». И вот мы наметили с Мишей проводить здесь у него в центре «Сангейт», в этом замечательном центре, где, куда приходят люди, стремящиеся к самосовершенствованию, проводить первый уровень этого курса. Я пришла к этому курсу не сразу, Путь был долгий, и я хочу его рассказать немножко, потому что это будет интересно послушать тем, кто шел последние 15 лет вместе со мной примерно тем же путем, и тем, кто шел э, в эту точку, когда начинаешь понимать, что дух, а твоей жизни, твоего тела, необыкновенно важна. Я начну рассказывать с Руперта Шилдрейка. Есть такой ученый, который известен тем, что э, своей теорией э, струн. Я не буду вам рассказывать про теорию струн, это чисто научно, я этого не знаю. Но вы все, наверное, знаете эту теорию под другим названием. Это называется теория сотой обезьяны. Расскажу вкратце тем, кто сотой немножко обезьяны. забыл. Да, сотые обезьяны. Mm -hmm. э, на каком-то острове, совершенно уединенном, в огромном океане. Ученые решили провести такой опыт. Они решили научить одну обезьяну мыть батат, который она выкапывала из земли, мыть в ручье от песка. Научили, хорошо. Потом научили 10 обезьян, 20, 30. Всё, и когда вспомнил. научили 100 обезьян, то совершенно неожиданно все другие обезьяны на этом острове начали мыть тоже батат от песка перед как тем, как кушают. Которые не видели, как не, обучали не обучали обезьян. Не обу не, Они да. их э, не присутствовали при этом, Нет. но неизвестно как и почему... Они тоже стали мыть эти бананы, ботаты. Да. Да, они стали их мыть именно в соответствии, так как учили вот этих вот, причем да. не 99, почему-то а 100. Да? Так, так называется теория. Угу. Самое интересное, что на всех других островах этого океана, совершенно изолированных, где даже ученые не приезжали, все обезьяны тоже начали мыть ботат от песка перед тем, как его кушать. О чем говорит ученый Шелдрейк, он говорит, что у каждого вида обезьян, человека, пчел, муравья, кого угодно, есть над нами некое информационное поле, поле сознания. Он называет его в своей теории «морфное поле», я буду называть информационное поле, куда поступает информация, поступает сознание от каждого индивидуума этого вида. И когда наступает некая критическая масса, которую он условно называет, 100 берет цифру, тогда эти знания делаются абсолютно доступны всему виду. Почему я начинаю с этой теории? Потому что я считаю себя вот этой вот обезьяной, которая хочет попасть в число 100 для того, чтобы те знания, которые получаю я и получила на своем пути самосовершенствования, стали доступны всем. И делаю я это тем, что сама учусь и тем, что провожу свои занятия. Наталья, это, наверное, не в тему, но это было бы любопытно знать нашим радиослушателям и телезрителям. Вы не только в этой сфере, не только хотите попасть в сотую обезьяну. Вы посещаете регулярно Институт очень известный институт в мире, институт Монро, который занимается тем, что, скажем, past life regression, да, то есть анализирует прошлые жизни. И дает возможность человеку, который это, э, пытается этому научиться, э, так сказать, получить информацию. То есть вы пытаетесь получить информацию, как я понимаю, не только вот с этих высших сфер, ну, вообще-то говоря, отовсюду. Для чего вам нужна вот эта информация, скажите? И для чего она нужна нам простым людям, которые, вообще-то говоря, об этом первый раз слышат и которые хотят прийти к вам на э, ваш курс? Конечно, расскажу. Это очень важно. Я прочитала много книг и прошла много учителей. И попала, в конце концов, в Монро, который занимается исследованием сознания. Вот я про сознание и буду сейчас рассказывать дальше, как развивалось мое сознание. Лет 15 назад я попала в книжный магазин «Астап», где мне посоветовали купить книжки Александра Свеша. Какие замечательные названия! Боже мой, как стать богатым? Что делать, когда все не так, как хочется? Как получать информацию из тонкого мира? Боже мой, это же то, что хочется, то, что надо. Как формировать события с помощью мысли? А я к этому времени уже знала, что мысль материальна. Кстати, развитие развитии сознания. 25 лет тому назад, выступая в радиостанции «Юность», я говорила, мысль материальна. И сидящий напротив меня оператор показывал мне пальчиком у виска, крутил. А сейчас, когда я вам говорю мысль материальная, вы скажете, ну и что? Подумаешь, удивило. Мы это и без тебя прекрасно знаем. Это пример того, как за 25 лет сознание сказал, человечества знают. расширилось. Да, не все этой информации доверяют, будем так говорить. Какая материальная? Ну, во всяком как случае, это уже мысли известно. Материальное наше, любимое, толстое, худое, красивое некрасивое тело, которое мы видим в зеркале. А мысль, как можно увидеть, как можно пощупать, этого нету. Хотя, кстати, сегодня замеряют. Сегодня замеряют торсионные поля, вот это вот сюда да? Мы сделаем такое допущение, что каждый из нас состоит не только из мяса и костей, но еще у нас есть некая невидимая нас часть, которая состоит из наших мыслей, эмоций, переживаний, чувств, э, состояний каких-то. Вот это невидимое, которое нельзя пощупать, она у нас есть. Итак, будем вернемся к свешу. Очень все понравилось. Книжки все прочитала, начала всем дарить, думала, вот он ключ к счастью. Сейчас все прочитают и будут счастливы, богатые, здоровые. Тем временем Александр Свияш, который писал эти книжки, продолжал их писать, и он создал свою академию успеха, которая стала очень популярна. И здесь у нас в Америке появился ее филиал. Приехала учитель оттуда. Учитель была очень интересная. Женщина, которая рассказывала не только о том, как быть богатым и счастливым с помощью мысли, она еще сама была, шла по пути самосовершенствования. И однажды на занятиях она рассказала нам про некого художника по имени Яныш, голландский художник Яныш, с которым произошла такая удивительная история. Ему вдруг стал сниться сон, какая-то картина, очень непонятная: какие-то круги, сферы, треугольники, геометрические фигуры. Он не знал, что с этим делать. Мучился, мучился, взял ее, нарисовал. Ух, все прошло, замечательно, спокойно, спал ночь. Потом бум, следующее, не дает спать. И таким образом, не зная, что с этим делать, это было давно, 15-16 лет тому назад, он нарисовал огромное количество картин. И не зная, что с этим делом, он спросил друзей, ну что с этим делать, что это такое, я даже не знаю. Кто-то ему сказал, послушай, ну у нас уже есть интернет, уже 2002 год, выставлен на интернете, кто-то может что-то узнает. Он так и сделал. И действительно, кто-то узнал эти картинки и сказал, батюшки мои, да это же круги на полях, которые появляются в Англии и в других странах. Это абсолютно одно и то же. И на этой веб-сайт поместили фотографии картин Яноша и круги на полях. Сайд бай сайт рядом, для того, чтобы их можно было увидеть вместе и сравнить. И это было феноменальное. Потому что это было абсолютно одно и то же. Только у Яныша картины в цветах и на плоскости, а круги на полях они без цвета, и, но они объемные. Таким образом, возник вопрос. А кто это все делает? Картины, круги на полях. Яныш, который к этому времени стал уже очень знаменит, сделал несколько докладов ООН ООН, издал огромное количество своих картин, книг. Сейчас он ездит по всему миру, бывает и на Украине, и в России, его там любят, он проводит семинары. Но вот тогда, тогда еще 15 лет тому назад, он решил запросить, раз уж он стал такой, как бы, то ли сновидящий, то ли контактер, непонятно, кто дает информацию? Пришел ответ – арктурианцы. Появилось новое слово – арктурианцы. Так вошло, я рассказываю про себя, в мое сознание. Это, это пришельцы, нет? Слово арктурианцы, не знаю, что это такое, плеядинцы, но самое главное, к чему я клоню, вошло в нашу жизнь, в жизнь мою, моей семьи, всех, кто занимался в это время со мной рядом. Слово «сакральная геометрия». Оказалось, что все эти картинки – это сакральная геометрия. И мы ужасно этим всем заболели. Стали об этом читать, слушать, искать. Время шло. Однажды в этом моем любимом магазине «Книжный Остап мне предложили купить книжку, такой толстый двухтомник. И сказали, это про сакральную геометрию. Я подумала, вот она, вот такая толстая книга, здесь вся информация про сакральную геометрию. Написал какой-то ну совершенно невыговариваемый автор, зовут его Друнвала Мелхиседек. Эту книжку я купила и подарила ее своему мужу, которому я считала, который интересуется сакральной геометрией. Было как раз 8 марта, подарок пришелся вовремя. Он сказал, да, конечно, я буду ее читать. И положила эту книжку на тумбочку, и пролежала она там два года. Я честно пыталась ее прочитать, дальше первой главы пройти не могла. Да, трудно читать. Друг через два, <свят> да, через <свят> два года я вытирала пыль и взяла эти книги опять в руки. И читала уже, не отрываясь. Я поняла, что я доросла до этой информации, как растет наша душа. И знаете, помните у Владимира Высоцкого в песне про свадьбу? Uh -huh. В песне про свадьбу Сидит невеста вся в прыщах Созрела, значит Вот я хочу сказать про себя В тот момент я, видимо, созрела До информации, которую давал Друнвала Он писал и про сакральную геометрию О том, что она в нашей жизни Мы состоим из нее, Вселенная состоит из нее. Самое главное, он написал, кто мы такие Зачем мы пришли сюда на этот, В этот мир, что мы тут делаем Куда потом денемся Это было так захватывающе Так интересно Наталья, я хочу сказать, вы с таким вкусом, я бы так сказал, рассказываете, действительно, это так вкусно слушать, рассказываете о вашем семинаре и о том, как вы к этому подошли, что, я полагаю, так многим захочется поприсутствовать. Вы скажите, вот этот семинар, это семинар, надо приходить обязательно в офис, могут ли получить, поприсутствовать, будем так говорить, на этом семинаре, Люди, которые не могут прийти, это люди из других городов, стран, к примеру, или из отдаленных районов. Что это за семинар и скольки занятий? И я хочу еще раз напомнить, у нас э, этот семинар состоится в воскресенье, правильно? В Он будет по воскресеньям, два по раза воскресенья. в месяц, то есть через воскресенье uh -huh. в 5 часов вечера в центре сан -Гейтс. Okay, я а... сейчас подойду к семинару. Бешенька, дай мне еще одну минуту, пожалуйста. Давайте, тебя прошу. потому что у нас время эфира не очень, так скажем. Да, хорошо, да. я перехожу. Mm -hmm. Значит, от сакральной геометрии. Да. У Друнвала я еще узнала не только про сакральную геометрию, а такое слово впервые услышала, как «переход». Оказывается, наша планета Земля переходит из некоего сознания третьего измерения в некое сознание пятого измерения. И это тоже феноменальное знание. Это то, что мы называем квантовым переходом, да? Да-да-да, это вот квантовый переход, который теперь всем уже, у всех на слуху. Да, мы уже перешли, уже да. на самом деле, кто-то, конечно, не знает об этом. И вот, будучи вовлечённой в эти новые знания переход, сакральная геометрия, я узнала, что к нам в Чикаго приезжает учитель. Учитель. Нет, Нет. к Друнвала собиралась ехать в Аризону. Пока собиралась, приехал другой учитель. Ага. И на него пошли все мои знакомые. И я пошла с ними за компанию. Его зовут Джим. А фамилии у него селф. Он ведет курс, который тоже что-то такое про сакральную геометрию, что-то такое про переход, и что их объединяет из Друнвала, и тот, и другой умеют каким-то образом получать информацию от ангелов, от архангелов, от вознесенных мастеров. Это их такой дар по жизни одного с детства, другого. Мне было интересно. Я пришла к нему на презентацию, к Джиму, это было 7 лет тому назад, и осталась с ним до сих пор. Почему? Потому что курс, который он преподавал, он был не только про сакральную геометрию, он был не только про переход, он был про нас с вами, про меня, про мое сознание, о том, как мне с помощью своих мыслей, своего сознания быть счастливой, здоровой, богатой и так далее. Но самое главное, что меня очень тогда купило, может быть, и вам это тоже понравится, он сам не придумал этот курс. Этот курс, поскольку он умеет делать ченнелинг, этот курс ему надиктовывают Архангелы Вознесенные мастера. Мне это очень тогда импонировало и импонирует до сих пор. Прозанимавшись у него 7 лет, я получила разрешение. Я э, сертифицированный преподаватель. Преподавать первый уровень этого замечательного курса, который я начну в это воскресенье, 18 сентября, в 5 часов в Сангейте. Приходите всем, кому это интересно. Кому первый, э, первый час ⁇ это бесплатная презентация. Еще раз об этом курсе более подробно. Как можно изменить свою жизнь, как можно жить в этом мире, в этом шуме этого мира и сохранять свое внутреннее спокойствие. Очень интересная информация, которую нигде особенно не... Э, вы в школе нас этого не учили, короче, и я хочу сказать... Да, нас и в институте этому не учили. И в институте не учили. Да. И я хочу сказать, если кому-то не подходит расписание по воскресеньям, я хочу сказать, что я сама занималась, никуда не ходила, нас несколько тысяч человек по всему миру, мы занимались Джима Селфа, на телефоне, conference call или на компьютере. А если проспал или не смог прийти конкретно на этот урок, то утром присылали файлы, аудиофайлы с записью. И можно было слушать их в течение недели до следующего занятия, сколько угодно. То же самое буду делать и я. Кто не может прийти, будет слушать мои файлы. Десять занятий, может двенадцать. То есть, будем говорить так, кто не может прийти... Ну, во-первых, у нас есть возможность подсоединить людей на интернет. То есть, это будет означать о том, что э, мы дадим ссылочку, и люди могут присутствовать на интернете каким-то образом, да. А, ну, условия, условия мы обговорим. Давайте, дорогие друзья, я вам дам сейчас два телефона. Один телефон центра Сангейтс, это 847-226-9956. А у нас есть скайп. Сангейтс 1.08. Сангейтс по-английски это солнечный ворот на конце буквы С. Сангейтс 1.08. Э, это та самая 108 это не сотая обезьяна, это 108. -я. Но это сакральное <с число, да. Потому что, так скажем, вот если мы хотим чего-то добиться, нам надо вот это все сделать 108 раз, считается. Ну, практически это то же самое. 100 108 И у нас все тогда получится. Так что, да, вы можете с нами пообщаться, эта программа будет выложена в YouTube и на Facebook, на странице Центра Сангейса, на странице Натальи Реми, мы там дадим всю информацию. Телефон для регистрации, это прямой телефон Натальи, это 847-220-4547, 847-220-4547, код страны «Единица». Если вы, вас, вам это интересно, ну, вы позвоните, или там будет e вы пришлете e-mail Наталье, или еще раз обратитесь к нам, и все условия вам будут рассказаны. Мы попытаемся перед началом этой программы, этого курса, первого занятия, которое будет в воскресенье в 5 часов вечера, по времени города Чикаго. Не знаю, смогут ли присоединиться люди, которые живут на территории России, у них уже будет час ночи. Но, тем не менее, в записи вы можете послушать. Мы попытаемся сделать еще одну программу, потому что у Натальи есть, вот тут я вижу, много всяких картинок интересных. И вот эти вот картины, картинки она хотела бы показать. Я полагаю так, что мы еще раз встретимся, и мы запишем и посмотрим визуально эти картинки на экране. Ну, а эту программу мы попробуем эти картинки все-таки поставить, и вы сможете увидеть их на э, программе, которая записывается в YouTube. Э, так что в записи вы увидите эти все картинки. Наталья, значит, огромное вам спасибо. Я хочу сказать, что занятия да. будут Напоследок, проходить на пожалуйста. русском да. языке, да. хотя сама-то Удивительно. Их, да. Хотя сама-то я все это... всем на английском. И в да. этом ценность моего курса, что он на русском. Ну да, на самом деле действительно курса на русском языке нету, его не существует, поскольку э, Jim Self проживает в Соединенных Штатах Америки, понятно, что он англоговорящий, и это действительно уникальная вещь, потому что ну, будет действительно на русском языке, и кому интересно, э, пожалуйста, присоединяйтесь. Н Наташа, и Хочу подчеркнуть, это не разовое это... занятие, это курс, состоящий занятий, да. из 10, а может даже из 12, если я уложусь. Это не просто 10. встречи, да, это встречи медитации. Это встречи медитации. Mm -hmm. в каждой... Это очень интенсивные занятия, очень, примерно полтора часа состоят из огромного количества информации каждое занятие, из медитации, в которой мы прорабатываем эту информацию. Понятно. Хорошо. Ну, еще раз повторяю, будет вопросы, мы на них ответим. Ну, а сейчас я... Благодарю вас, Наташа, за ваше время и за то, что вы раскрываете такие интересные вещи, которые без сомнения полезны. На самом деле это уже не первый курс, который вы проводите, в том числе и на нашей территории, и всегда он вызывает огромный интерес. Просто сегодня мы его делаем в несколько ином формате, то есть для тех людей, которые хотели бы, но не могут физически прийти к нам в офис. Спасибо вот большое за образом. то, что вы предоставляете мне свою прекрасную территорию. Это пространство, наполненное любовью сердца и устремлением к высоким вибрациям, к высоким сферам. Ну, тем более слышать это приятно. Такого реализованного человека, как Наталья Реми, которая у нас сегодня гость нашей студии. Я благодарю вас еще раз, Наташа. Благодарю, дорогие друзья, которые слушают нас сейчас и которые будут слушать нас в записи. Всего вам доброго. Спасибо.